Этот проект дает возможность реально талантливым музыкантам, талантливым исполнителям, саунд-продюсерам, людям, которые пишут песни, показать свое творчество на всю Россию. Если они делают действительно качественный продукт, если они живут этим, горят этим и готовы свою душу вкладывать в музыку, готовы что-то менять, готовы делать может, людей лучше с помощью своей музыки, то это то, что нужно. Нам э, главное – это хорошие вокальные данные и артистизм. Мы не ищем просто людей, которые хорошо поют. Мы хотим видеть личность в первую очередь, и чтобы нас качало внутри. Мы всегда это говорим нас не прокачал. И у всех вопрос, а что вам надо, что значит прокачать? А мы говорим, это вот внутреннее ощущение такое. Мы хотим в этом шоу рассказывать об индустрии. Вот то, чтобы обыватель узнал, что, что такое музыкальная индустрия, как она строится, как делается музыкальный бизнес. Кто такие музыкальные продюсеры, кто такие саунд-продюсеры, кто такие битмейкеры, кто такие, не знаю, как, кто пишет тексты, эти люди. Вот мы хотим это все открывать. Чуть позже, не сразу, потихонечку, постепенно, но рассказывать. Плюс, конечно же, у нас э, большой гей плюс на то, что мы можем позволить себе выпустить много авторских песен в этом шоу, да, то есть как бы другие шоу не позволяют авторские песни как бы исполнять. Ну, просто немного. Да, да. А мы им позволим, я думаю, у нас порядка 40% точек. Но у нас на данный момент там... 20 авторских... Мы покажем новые песни, новых людей, новых личностей, новых артистов. Это, в принципе, один из тоже таких больших плюсов. Ну и, наверное, главный плюс для тех, кто участвует здесь, это продолжение, возможное продолжение после конца эфира. Конечно. Часто, ну, мы знаем все, как это происходит, человек доходит до финала, все это очень красиво, фейерверк, и все, и через месяц... Непонятно, что происходит. Вот. Здесь все-таки является, да, является целью стоит. подписания какой-то части артистов на лейблы уважаемых. Когда запустили свое промо, всех удивило, почему так. А что это у них там на Тнт онлайн за анкета, где не, не добавить ни фотку, ни видео, как это они будут отбирать? Страна не готова к тому, что мы к ним приехали сейчас в город и что все происходит по-настоящему, что мы тут в вчетвером сидим, слушаем каждого, о чем-то общаемся. Люди вот просто не верят, что так может быть.